Это и есть тот невероятно секретный архив кардинала кубертена который мы искали мы на верном пути и обязательно найдем его у нас нет права на провал Эй, hey, вы меня слушаете да конечно Итак, здесь нам ничего не найти верно я уверен что это верное место должно быть вы не видите что здесь ничего нет кроме остатков фундамента Вижу, вижу, вижу, вижу, но место соответствует описанию, а значит, должно... И что нам теперь делать? Хотел бы я знать. Можно поискать старые чертежи или исторические документы. Они могут, могут дать подсказку. Старые чертежи? Древних руин? Есть идеи получше? Пожалуй, нет. По крайней мере, мы должны попытаться. Других вариантов нет. Ну как, вы со мной? Спасибо, но я лучше останусь здесь и огляжусь еще разок. Не знаю, что искать, но это лучше, чем тупо таращиться через ваше плечо, пока вы изучаете латинские тексты. Да, наверное. Не представляю, что мы могли не заметить, но лучше перестраховаться. Встретимся здесь? Договорились. Пожелайте мне удачи, она нам понадобится, как никогда в жизни. Ага. Желаю всяческих успехов. Взаимно. Кто знает, может что-то и найдется. Увидимся. Так, взглянем повнимательнее на наши руины. Алтарь сделан из цельной глыбы. Думаю, поэтому он так неплохо сохранился за эти сотни лет. Я плохо знаю город, так что стоит осмотреть это место получше, прежде чем бродить на Абум по всему Парижу. Самая известная достопримечательность в мире. Напоминание о том, что некоторые счастливчики на самом деле путешествуют просто ради удовольствия. Правда, правда. Такую модель называли утка. Кря-кря. От старой часовни почти ничего не осталось. Куча компоста. Да-да. И снова я роюсь в грязи. Наполовину сгоревшая свечка. Старая деревяшка. Вокруг меня могил миллиона три, не меньше. Был бы хоть малейший намек на то, что я ищу. Из стены торчит светло-синий камень. Как странно. Похоже, он отличается от Других. Камень шатается. Легкий рывок. Мама всегда говорила, дорогая, никогда не играй в старых домах. Она была права. Что это за место? Синий камень с изображением Белого Короля. Наверное, когда-то здесь был вход. В те дни не обязательно было проваливаться сквозь потолок, чтобы попасть сюда. Пока я расчищу этот проход, успею состариться. Здесь написано «Institio Finis Via Est». Если вспомнить уроки латыни, то это значит что-то вроде «неподвижность есть конец пути». Надо же! Некоторые буквы можно поворачивать. Совершенно без понятия, чего я добьюсь, вращая эти буквы. Так что играть с ними пока бессмысленно. Из щели тянет сквозняк. Интересно. Что там за стеной? Я даже пальцы не могу туда просунуть. И как девушка может открыть тяжеленную каменную дверь голыми руками? Это проход обратно к руинам. Как же мне отсюда выбраться? Минуточку. У меня идея. План, проверенный тысячелетиями. Изысканный и оточенный. Просто идеальная схема спасения. Приступаем. Кто здесь! Эй! Я здесь, внизу! Помогите! Как же вы там очутились? Пол просто рухнул подо мной. Если вы не против, давайте продолжим разговор на поверхности. Можете меня как-нибудь вытащить? Минутку. Есть идея. Большое спасибо. Вы, наверное, мне жизнь спасли. Не стоит благодарности. Рад помочь. Я очень интересуюсь старой часовней. И хотела бы посмотреть ее, но от здания мало что осталось. Да, его разбомбили во время Второй мировой. Но, может, я смогу помочь? Вы? Ага, я. Если нечем заняться, нужно как-то себя развлекать. Мое развлечение история, да. Замечательно. В таком случае, может быть, вы сможете мне рассказать о кардинале Кубертене. Это ведь он построил эту часовню. Да, он самый. Про него мало что известно. Все записи остались в его архивах. А где эти архивы? Кто знает. После его смерти тут все обыскали, но до сих пор ничего не нашли. Никто даже не знает, где его похоронили. Я только знаю, что у него был куратор Который вел дела после смерти кардинала в 1663 году Сам куратор умер 10 лет спустя Труп обнаружили в его убогом подвальном жилище К тому моменту он был мертв уже неделю Должно быть, он похоронен где-то на кладбище Но я не знаю, где именно Даже имени его не знаю Кажется, Мишель или что-то вроде того. Но это уже кое-что. Все-таки лучше, чем ничего. Что-нибудь еще? Вроде все. И его практически никто не знал. Кардинал познакомился с ним во время путешествия. Куратор был не местным. А еще он редко выходил из дома. А когда появлялся в городе, всегда прятал лицо. Из-за этого ходило много слухов. У кардинала он служил почти... 40 лет Хорошо, я еще осмотрюсь еще раз спасибо за спасение и за краткую лекцию по истории рад помочь я еще буду здесь какое то время так что если возникнут вопросы часовня поставила меня в тупик нужно больше информации возможно сначала стоит найти могилу куратора пойду осмотрю окрестности прошу вас Ну что же, поищу могилу Мишеля, куратора. Информации у меня немного, но все-таки он был близок к кардиналу Кубертену. Может быть, стоит оттолкнуться от этого? Здесь развилка. Могилы 1650-х, могилы 1660-х и могилы 1670-х годов. Поищем здесь. Кажется, могилы здесь отсортированные по социальному признаку. Бедные на одной стороне, богатые на другой. Куда идти? Так, посмотрим, что на этой тропе. Ничего себе, как все организовано. Они даже отделили умерших молодыми от умерших в старости. Теперь пойдем сюда. А здесь другая выборка, но кажется последняя. Теперь разделение идет на женщин, мужчин и семьи. Бюрократию не вчера придумали, это точно. Интересно, куда ведет этот путь? Здесь нет могилы никого по имени Мишель. И никого даже с отдаленно похожим именем. Нужно перепроверить данные об этом кураторе. Может быть, я упустила что-то важное? Грязный и в лохмотьях, но выглядит симпатично. Есть в нем что-то знакомое. Здравствуйте. Хочу вас попросить еще об одном удолжении. Нет проблем. Что за дело? Вы кое-что сказали о кураторе кардинала? И... Не расскажите еще разок? Конечно. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить все. Любая информация о кардинале и его окружении может помочь. Я знаю только, что куратор вел дела кардинала после его смерти в 1663 году. Куратор умер через 10 лет. Да, тело нашли в его убогом подвальном жилище. Только через неделю после его смерти там да, он, наверное, похоронен на этом кладбище. Не знаю, где точно. Его имя Мишель или вроде того. Это вряд ли. Его здесь едва знали. <coughs> Кардинал Кубертен привез его из какой-то поездки. Сам он неместный. А еще он ха, редко выходил. А когда появлялся в городе, то кутался с головы до ног на.. Это вызывало разные пересуды среди местных. Он служил кардиналу почти 40 лет. Отлично, спасибо. К вашим услугам. Пойду осмотрю окрестности. Прошу вас. Ну что же, поищу могилу Мишеля. Здесь развилка. Поищем здесь. Кажется, могилы здесь отсортированы по социальному признаку. Так, посмотрим, что на этой тропе. Ничего себе, как все организовано. Теперь пойдем сюда. А здесь другая выборка, но кажется последняя. Интересно, куда ведет этот путь? Это точно здесь? Куратор кардинала вряд ли мог быть женщиной. Или мог. Вернее, могла. Кто знает. Мишель, куратор, на самом деле был женщиной. Понятно, почему она не выходила в свет и прятала лицо. Если бы об этом узнали, полагаю, когда ее хоронили, это выяснилось. Но дело замяли. Наверное, поэтому ее могила оказалась забытой. Надеюсь, я найду какую-нибудь зацепку и, наконец, продвинусь. Могила Куратора Кардинала Кубертена и, возможно, его любовницы. Здесь должна быть какая-то подсказка. Знать бы только, какая. Если вдруг вспомните что-нибудь интересное про архивы Куратора... Я сообщу, не волнуйтесь. Спасибо. Гений. Но, как обычно, некому это оценить. Кажется, есть другая комната в скале на дальней стороне пропасти. Благодаря своему знаменитому оптимизму, я надеюсь, что это тот самый секретный архив. Не могу туда попасть, но учитывая все эти меры предосторожности, есть все шансы, что архив за этой стеной. Это карта старых французских земель. В легенде говорится: король находился в трудном положении. Он удалился в Прованс, а ситуация усугублялась. На севере восстали крестьяне, а подкрепление из королевства Навара, пересекшее границу, натолкнулось на сопротивление сильной крепости на востоке. В это время его враг увлеченно наблюдал за ходом событий из своего поместья в Британии. Это карта старых французских земель. Кору... На... Очевидно, в мозаике все еще не хватает камней. Бесполезно думать, какой куда вставить, пока не соберу их все. подходит. Почти такой же, как первый камень из мозаики. Может, найдут и другие камни, которые заполнят оставшиеся пустые места. Если тот нищий не слышал моих воплей о помощи, она прочно стоит, не будто если тут. Она прочно стоит. Не буду ее трогать. В конце концов, не хочу же я провести здесь остаток жизни. Здравствуйте! Хочу вас попросить еще об одном одолжении. Нет проблем. Что за дело? Я видела здесь мозаику, и в ней не хватает нескольких камней. А в алтарной зале я нашла светло-синий камень, который идеально подходит к мозаике. Наверное, есть и другие подобные камни. Может быть, такого же необычного синего оттенка. Вы не знаете, где такие можно найти? Боюсь, что нет. Да, наверное, это было бы слишком просто. Э -э, погодите, я кое-что вспомнил. Во время Второй мировой разбомбили много домов. Продолжайте. Для восстановления использовались материалы из брошенных зданий, в том числе и из этой церкви. Восстановление чего? Ну, для начала небольшого моста неподалеку, потом старой станции подземки и, кажется, тюрьмы. Отлично, в таком случае. А, ах да, еще зоопарка, да-да-да. Ого, немало зданий. С чего начать, как думаете? Не знаю. Тогда много всего строилось одновременно. Но в зоопарк вам точно пока не попасть. Он еще закрыт. Ясно. Значит, оставлю его на потом. Не подскажете, как попасть в эти места? У меня тут есть туристическая карта. Могу одолжить. Минутку. Давайте-ка я сделаю пару пометок. В таком случае я отправлюсь искать пропавшие камни. Думаю, начать с моста, вроде бы он ближе всего. Интересный феномен. Локальный дождь, который заканчивается прямо посередине моста. Бездействующий уборщик улиц впечатляет чуть меньше, но, по крайней мере, его фигура гармонирует с общей картиной. К сожалению, тут не видно ни одного камня, который вписался бы в ту мозаику. Может быть, он на противоположной, грязной стороне моста. чем мусора, грязи и гнилых листьев. Пусть дворник работает медленно, но зато качественно. Я уже давно не жалуюсь на необходимость постоянно рыться в мусорку. Деньги. Не пойман, не вор. Конечно, до миллиона еще далеко, но при правильных вложениях, как знать. Соска-пустышка. Лучше не подходить к этой луже, когда мимо едет машина если только я не собираюсь сделать мокрую укладку. Не знаю почему, но у меня вдруг возник вопрос. Дворники считаются госслужащими? Здравствуйте. Привет. Вы ведь дворник, верно? Нет, я микробиолог. Собираю образцы для научных исследований. Ой, а я думала, что вы... Минутку, какие еще исследования? Ну, конечно же, я дворник. А, такой юморист. Не знала, что дворники такие остроумные. Правда, у меня не так много знакомых дворников. Я слишком поздно встаю. Ну, ладно, ладно. Вы ведь наверняка заметили бы во время уборки, что в мост встроен синий камень, правда? Конечно, если бы я здесь раньше убирался. А вы здесь не убираете? Нет, я просто помогаю. И с этой стороны моста точно нет никаких синих камней. За 4 часа подметания я бы их точно заметил. Да, разумеется. А почему вы все еще подметаете с этой стороны моста? Здесь уже идеально чисто. А на другой стороне грязь. А вы смотрели, что там? На той стороне? Да. А что? Там дождь льет. Такое случается. Вот именно. Так что я жду, пока дождь закончится. Значит, вы на той стороне не подметаете из-за дождя? Нет, что вы? Это глупо. Я так и подумала. Я там не подметаю, потому что промокну. А... а это не глупо? Вы бы прыгнули в помойную яму. Нет, но. Вот видите? Так с какой стати мне добровольно мокнуть? Особенно если есть выбор. Какой именно? Я ведь могу подметать здесь. Но здесь и так чисто? Ну, не стерильно чисто. А что будете делать, если на этой стороне пойдет дождь? Значит, мое везение закончится, и я промокну. И что тогда? Пойду подметать на той стороне моста. Не будет уже все равно. А, говорят, у женщин логика хромает. У вас водобоязнь? Вовсе нет. Просто я не спешу мокнуть. Особенно если этого можно избежать. Значит, дело не в психической травме. Ничего такого. Профессиональные издержки. Риск промокнуть? Дождь. Как говорится, метла метет, пока дождь не льет. Надо же. А меня всю жизнь упрекает за склонность к ламбурам и плохим стихам. как мило. В отличие от правой половины моста, здесь жуткая грязь. У меня нет нужного оборудования. Лучше попрошу профессионала тут прибрать. остановились стильный итальянский спорткар у него милая лошадка на капоте и не такая милая царапина машина на сигнализации уверена что она сработает от легкого толчка а раз здесь никого кроме меня я и буду главной подозреваемой При такой внешности внутренняя красота никого не волнует. Отличного вам утра. Бонджорно, сеньорина. Позвольте представиться Алессандро Росси. Нина Коленкова. Рада встрече. Что делает симпатичный итальянец на Парижском перекрестке? Жду автобуса. Разве у тебя нет машины? Да, конечно, вон она. Красный спорткар. Да. Впечатляет? Да, немного. А зачем тогда автобус? В микроавтобусе едут мои друзья, и я должен с ними здесь встретиться. Они не знают Париж и хотели, чтобы я поехал с ними. Тут знаки бестолковые, поэтому многие неправильно здесь сворачивают. Почему бы тебе не прокатиться с нами, а? У меня в машине есть место. Почему бы и нет? Боюсь, я не смогу. У меня важные дела. Очень жаль. Но я буду здесь еще пару минут на случай, если ты передумаешь. Дай мне знать. Иначе пропустишь много интересного. Наверное, это странный вопрос, но ты не замечал синий камень вкладке каких-нибудь домов поблизости? М да, странный вопрос. Но даже если есть такой камень, я вряд ли бы его заметил. Я этого и боялась какая у тебя на машине жуткая царапина мама мия! ну зачем ты мне напомнила я знаю такое трудно не заметить извини я не знала я только об этом и думаю все утро хотел покрасоваться перед друзьями и взял эту машину на прокат то есть она не твоя машина не моя царапина моя стоило мне ее взять и сразу случилась катастрофа не принимай все близко к сердцу это же просто царапина удивительно как быстро гордый и привлекательный парень растекся в вонючую лужу мне пора очень жаль обычный водосток руку не просунуть зазоры слишком узкие и крышку не сдвинуть влезет только самый кончик палка слишком толстая Восхищаюсь способностью природы возрождаться из пепла. Вообще-то мне нравятся плюшевые мишки, но этот какой-то злой и пахнет скунцем. Вообще... -то... Потолок покрашен. Непонятно, есть там синие камни или нет. Но краска отслаивается, так что может у меня получится как-нибудь убрать ее совсем. Не могу достать. Воды нет. Давненько здесь не было покупателей. На табличке написано ⁇ требуются работники ⁇ Прихвачу с собой этот знак. Если эта игра плохо продастся, по крайней мере буду знать, где искать новую работу. На табличке написано: требуются работники. Страшно подумать, сколько этой жвачки лет. По крайней мере аппарат принимает евроценты. Знаю, деньги правят миром и ничего не дается даром. Все стоит как минимум 10 центов. Изрядно потрепанный зонт с очень острым наконечником. Может быть, его еще можно использовать в качестве трости? Изрядно потрепанный зонт с.. Выключатель фонтана тоже в этом блоке переключателей. Наверное, можно включить фонтан. Ноль реакции. Еще бы. Воды-то в фонтане нет? Лучше выключить фонтан. Стартеренки от часов, которые висят на наружной стене станции метро. Попробую починить часы. Кажется, механизм барахлит. Готова поспорить, через минуту они снова встанут. Часы остановились. ждешь друзей на микроавтобусе? Да, они должны быть с минуты на минуту. Вообще-то мне нужно в туалет, но я не могу уйти отсюда, иначе они пропустят поворот и заблудятся. Ты точно не хочешь с нами поехать? Я в самом деле не могу. Очень жаль. Наверное, это странный вопрос. М да. Я этого. Какая у тебя? М Извини. Я только об. То есть она не твоя. Пошли... Не принимай все близко к удиль мне пор... Ой. умно придумано я прицеплю это к минутной стрелке и заведу часы как только стрелка двинется, эта штука соскользнет, ударит машину и включит сигнализацию. Надо только обеспечить себе алиби, когда это случится. Адский замысел, который точно не добавит мне зрительских симпатий. Если бы это была компьютерная игра, ее следовало бы запретить за чрезмерное насилие. Но, к сожалению, это не игра. А суровая реальность. Моя миссия спасти мир, а для спасителя мира законы не писаны. Ну, приступим. Привет. Все еще ждешь? Да. Надеюсь, мои друзья не заблудились. Что? Но это моя машина! Ты едешь не туда. Поворачивай здесь. Стой! Черт. Я промок до нитки. Вот это и называют цепной реакцией. Это полная катастрофа, как и вся моя жизнь. Неужели так плохо, что ты разминулся с друзьями? Разве они не смогут найти дорогу без тебя? Могут. Но это дело принципа. Я ничего не могу сделать нормально. Все идет наперекосяк. Улыбнись, будут и лучшие дни. Я жду их годами, тщетно. Извини меня, я должен побыть один. А он действительно в глубоком ауте. Нужно присмотреть за ним, чтобы он не натворил глупостей. Я все-таки виновата в его депрессии. Отчасти. Я беспокоилась, как бы он ни наделал глупостей. Забавно. Спасибо. Ванну я уже сегодня принимала. Не знаю, что тут изображено. А таблички с подписью нет. Не представляю, что можно сделать с этой статуей. Вчерашняя газета. С французским у меня не очень, но, насколько я понимаю... А, вот репортаж о происшествии на Калипсо. Кораблей, вместе с которым я чуть было не пошла ко дну. По-видимому, спаслись почти все пассажиры. Ниже громадная реклама телепроповедника Пэта Шелтона и его секты Пуритас Кордис. Поспешное собрание мировых лидеров в Нью-Йорке доказывает одно. Ни самопровозглашенные главы государств, ни так называемые ученые не могут объяснить величайшую из катастроф, которая неминуемо обрушится на нас. разве это по силу им? Лишь твердая вера в Господа может указать нам путь. Лишь Он может стать нашим проводником в долине смерти. Сотни лет назад пророк Зандона предвидел бедствие, угрожающее нам сегодня. Вот его слова. «Старые устои мира будут разрушены, все земные сокровища падут, но из пепла и руин восстанет новое Царство Божье, чистое и сияющее. Я взываю к вам, люди». И пусть мои слова раздаются в ваших ушах, как последний раскат грома, и откроются глаза ваши. Обретите спасение в объятиях Пуритас Кортис. Придите, пока не поздно. Не нравится мне этот Пэт Шелтон и его сектанты. По-моему, они просто сборище идиотов. Проблема в том, что в их безумии прослеживается определенная логика. И у них есть четкий план воплотить в жизнь апокалиптические пророчества Зондона. Конечно, это не меняет того факта, что они сборище идиотов, но он делает их сборищем особо опасных идиотов. В любом случае, их нельзя недооценивать. Он очень подавлен. Привет. У тебя все хорошо? Я очень беспокоилась и тебе. А -а -а, привет. Просто сегодня не мой день. Сначала машину поцарапал, потом навстречу опоздал. Наверное, они уже на полпути в Монголию. Ой, боюсь, это я в ответе за пропущенную встречу. Я могу чем-нибудь помочь, поднять твое настроение? Очень мило с твоей стороны. Я гонюсь за удачей много лет, но она слишком шустрая. Правда в том, что судьбу не изменить. Вот и все. Тяжелый случай. Нина, думай скорее. Или закончишь карьеру на ролях опереточных злодеев. Я сейчас уйду, но скоро вернусь. Пообещай, что не натворишь глупостей, пока меня не будет. Конечно. У меня и сил не осталось. Вот это замок. Кто здесь живет? Ты не снамечик? В воде плавает хула-хуп. не на мячик. Надеюсь, никто не ожидает, что я буду часы напролет крутить эту штуку. Йо-хо-хо, и бутылка Рома. Украсть у нищего. Пока они ему нужны, у меня рука не поднимется. Он не благоухает, но вполне симпатичный. Но кого же он мне напоминает? И снова здравствуйте. О, -о, О, кто к нам пожаловал? Вы что, живете здесь? Ну, это не совсем отель Ридс, зато здесь тихо. Пока кто-нибудь не начнет скулить по духам. Что случилось с тем беднягой? Он пропустил автобус. Мне бы его проблемы. Неплохо вы приложились к бутылке. А то. Сразу видно, мадемуазель никогда не бомжевала. Меткое наблюдение. Конечно, нормальная еда дает больше энергии. Но к чему мне эта энергия? Мне ведь не надо строить дом или чинить машину. Я не работаю и не напрягаюсь. Поэтому мне не нужна энергия вообще ни для чего. У меня энергонезависимость, да. А вот что мне действительно нужно, так это способ забыть о своих невзгодах. Хотя бы на время. Ну и ха, согреться как-нибудь холодными ночами. Понимаю. Нет, не понимаете. Да я вас и не виню. Этим невозможно проникнуться, не побывав в моей шкуре. Вы хотя бы пытались вырваться из этого круга? Это как? Для начала. Вы можете завязать с выпивкой и найти что-нибудь поесть. Я пытался. Да только люди охотнее кормят голубей, чем ближних своих. Старая песня. Мир плохой, никто меня не любит. Ладно, если я найду вам еды, вы бросите пить? А потом тратить свои гроши не на выпивку, а на ночлег по рукам. Вы случайно не знаете, когда открывается зоопарк? с минуты на минуту откроется отлично а значит туда я отправлюсь фонтан здесь дайте-ка угадаю вы бросите монетку и загадайте чтобы ваши проблемы решились сами собой что за глупость туристы постоянно так делают да они спускают свои кровные в фонтан да говорят он волшебный я слышала то же самое про выпивку да ну уж поверьте мне это тоже вранье вам виднее так почему перестали бросать монетки наверное больше не верят в чудеса думаете и я не должна в них верить всегда можно попытаться но если у вас есть лишние деньги намек поняла спасибо я пошла зоопарк. Там я встречусь со свирепыми, экзотическими и опасными созданиями. Да, конечно. И животных я там тоже увижу. Статуя посвящена человеку, который после войны отстроил разрушенный зоопарк и спас жизни десяткам животных. Какие-то шутники покрасили его пальцы в красные. Флакончик лака для ногтей. Флакончик лака для ногтей. Бидоны из-под молока. Сокращенно молочные бедоны. Бидоны, наверное, принадлежат смотрителю. И если он не слепой и не глупой, то обязательно заметит, если я попытаюсь что-то стащить. Пустая, сплющенная и насквозь дырявая. Похоже, кто-то выплеснул раздражение на эту несчастную баночку. Пустая. К обезьяннику. К крокодилам и слонам. Пакет полный багетов. Кажется, это багеты смотрители зоопарка. А пока он сидит рядом с ними, воровство — не вариант. Это один из смотрителей зоопарка. Вы здесь работаете? Да, я смотритель зоопарка. Могу я вам помочь? Это правда, что этот зоопарк восстанавливали после войны и использовали камни из руин других зданий? Да, все верно. А почему вы спрашиваете? Может быть, вы видели в каком-нибудь здешнем вольере синий камень? Хм. Вообще-то да. В крокодильем вольере есть синий камень, если не ошибаюсь. Не знаю, в каком здании он раньше был. Спасибо. Вы мне очень помогли. Я хотела спросить, а почему у вас целый мешок багетов? Я жду уток. Почему во Франции все чего-то ждут? Автобус, уток, дождичка в четверг. Пардон? Да нет, ничего. А зачем вы ждете уток? Вернее, почему их еще нет? Они приплывают в озеро через крокодилии вольер каждое утро. Утки знают, что посетители любят их кормить. Поэтому, как только зоопарк открывается, они уже тут как тут. Сообразительные птицы. А можно мне взять один багет? Конечно, как только приплывут утки. А прямо сейчас нельзя? Зачем? Этими багетами кормят уток. А как вы это сделаете, если их нет? Хорошего вам дня. Спасибо, и вам тоже. Господи! Дорожка в ужасном состоянии. Дорожка вся в глубоких трещинах. Банка арахиса. Не дотянуться. Маленький пластмассовый мячик. Маленький. Не могу достать его. Старая покрышка. Не могу дотянуться до покрышки. О, какая прелесть! А как она на меня смотрит? Ну, как мило Конечно, на вид она милая, но руку я к ней не суну. Здесь под охраной симпатичного крокодила один из нужных мне синих камней. Возникает уместный вопрос. Как же мне до него добраться? Маленький манок. Интересно, кого он приманит? Маленький манок. Маленькая лодка крепко привязана. Кто-то серьезно перестраховался. Мотор исправен, учту на будущее. Но пока его лучше выключить. Пока не хочется тут плавать, слишком грязно. Хочется тут плавать. Слишком много крокодилов. М -м, какие у него зубы. Имя Кусака ему не очень подходит. Я бы назвала его Хлеборезкой. Здравствуйте, мой крокодруг. Сделай одолжение. Отодвиньте подальше от этого синего камня. Нет? Очень жаль. Это один из камней, которые я ищу. Как опытный спаситель мира, я легко это поняла по помехам в виде колючей проволоки и злобного крокодила. Иначе было бы слишком просто. Великолепный экземпляр мельского крокодила. Они метят свою территорию подводными вибрациями и превращаются в безжалостных убийц, стоит только рядом оказаться антилопе гну. Судя по насекомым, на этом дереве, здесь скоро будет выставка жуков короедов Конечно, я бы смогла залезть туда. Нет проблем. Ну, как-нибудь в другой раз. Ага. Кажется, гнездо покинуто. Самец африканского слона. Его уши гораздо больше, чем у индийского слона. Кроме этого, их лоб покатый и менее выпуклый. А спина неокруглая оскошенная, а очень познавательная. Пустая коробка содержит следы орехов. Пустая коробка содержит следы орехов. Извини, поесть ничего не осталось. Не перестаю удивляться, как такое мощное животное может быть таким мирным, почти ручным. Не захватила домкрат. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за милая обезьянка у вас в Вольере? Это точно. А еще она очень любит учиться. Любит учиться? О, да. Я сейчас натаскиваю ее на пару трюков. Правда? А как вы это делаете? На самом деле это просто. Как только я беру учебную палочку, обезьянка вся во внимании, а потом повторяет все, что я делаю. Учебная палочка? Вы что бьете обезьянку ради бога нет это просто длинная ветка стоит взять ее в руки и обезьянка реагирует не знаю почему но это работает может быть вы разрешите мне взять багет до прибытия уток багет для уток а их пока нет хорошего вам дня спасибо и Ладно. Проверим, есть ли у меня задатки дрессировщика. Эй, а ведь получается... Надеюсь, никто не ожидает, что я буду часы напролюд крутить эту штуку. Может быть, так я заставлю ее прыгать через обруч? Глазам не верю. Она обезьяничит. Да не мячик. Теперь надо хорошо прицелиться. Всегда знала, что стану образцом для подражания. Хотя бы для обезьяны, бросающей мечи по банкам. Все равно неплохое начало. Банка Арахиса. Пустая. Сплю... Банкарахиса. Это один из камней, которые я ищу. огромное животное любит крохотные орешки ну что малыш хочешь орешков вот так остатка марахиса применение найдено всю работу сделал слон и получил лишь гость орешков а я получила доступ в крокодиле-вольер практически просто так. Жизнь – несправедливая штука. Теперь ясно, почему в Индии слоны работают на раскорчевке леса. Я не пойду в вольер, пока крокодил не будет на безопасном расстоянии. Может быть, он действительно примет мишку за добычу. Но вряд ли крокодил отвлечется надолго. Так что я все равно не смогу забрать камень. Бои без Сердитый медведь против крокодила. Удачи, топтышка! Она тебе понадобится. Крокодил теперь в воде. Но эти твари очень проворны. Пока он не уберется еще дальше, ноги моей в вольере не будет. какие... Пока не хочется тут плавать. Крокодил явно принял тарахтящий мотор за врага. Теперь он думает только о том, как защитить от него свою территорию. Крокодил явно принял тарахтящий мотор за врага. Маленькая лодка крепко привязана. держится. А теперь уносим ноги отсюда. Деталь мозаики. Здесь изображение черной ладьи. О, похоже, дворник все-таки умеет быстро работать. Мост просто сияет чистотой. Похоже, фургон, которого ждал мистер Росси, здесь повернул не в ту сторону, проехал прямо через лужу и окатил грязью дворника. Так что у него уже не было причин не убираться на дождливой стороне моста. Жизнь простая штука. Нужно только понять, что к чему. А вот и камень, который я искала. Одна из недостающих деталей мозаики из разрушенной церкви. Здесь изображена пешка. Камень крепко сидит. Будет непросто достать его. Может быть, я смогу соскрести песок вокруг камня? А теперь используем зонтик в качестве рычага. Камень у меня. Одна из недостающих деталей мозаики из разрушенной церкви. Интересно. Похоже, Монок привлекает уток. Похоже, что хоть кого-то привлек звук Манка, или все слишком далеко и не слышат, <связывая> уже летят. летят уточки здравствуйте здравствуйте ну пожалуйста дайте один багет кормить уток да да конечно вон они тогда конечно возьмите Хорошего вам дня. Спасибо. И вам тоже. Чёрствый, как камень. Пожалуй, его можно использовать для самообороны. Может быть, это поможет скрыть царапину. Ой, растяпа. Пролила лак на машину. Надеюсь, это не слишком заметно, но все равно теперь намного лучше. Наполовину сгоревшая свечка. Спорткар все равно невероятно крут, а царапина уже не такая ужасная, благодаря обработке лаком для ногтей. Машина на сигнализации. На это есть причины. Во всем есть свои плюсы. Ты знаешь. А я. Я сейчас. К... Привет! Ты выглядишь очень подавленным. На это есть причины. Во всем есть свои плюсы. Ты здесь, вокруг, прекрасный парк. Ну ладно, может, с прекрасным я немного преувеличила, но короче, смотри на все позитивно. Ты знаешь, как воодушевить парня? А я что говорила? Я слышала, что этот фонтан волшебный. Люди приходят сюда, бросают монетку и загадывают желание. Может, ты тоже попробуешь? Знала бы ты, чего я только не пробовал. Но ведь попытка не пытка, как считаешь? Ради краткого проблеска надежды, который тут же смоет целый потоп разочарования. Таким негативным настроем делу не поможешь, знаешь ли. Ага. Психиатр мне это годами вдалбливала. Она права. А почему ты говоришь в прошедшем времени? Ну, она тоже заболела. Хроническая депрессия. Парню нужно не просто чудо, а большое чудо. Я починила твою машину. Теперь на ней, считай, не царапинки. Нравится добивать лежачих? Я... Что? Я починила твою машину. Может, не идеально, но учитывая, с чем пришлось работать, получилось неплохо. Зачем ты это сделала? С чего мне вдруг улыбнулась удача и ко мне явился ангел? Не знаю, может, у меня сегодня просто особенно дружелюбный и приветливый день. Остроумно. Сделай одолжение, не сыпь мне соль на рану. Это чудо, что со мной случилось что-то хорошее. А чудеса не происходят просто так. Но я... Умоляю. Бедняга в таком ныне, он поверить не может, что кто-то помог ему просто так. Ему определенно нужно чудо. Я сейчас уйду. Конечно. Сеньор Росси? Да? Кажется, вам не хватает удачи. Может, попробуйте колодец желаний? Колодец желаний? Ну да. В наши дни никто не верит в эти сказки. Как говорится, вера сдвигает горы. Ага. Кто рано встает, тому Бог дает. Да-да. Я, пожалуй, обойдусь без твоих дежурных мудростей. Может, нам все же попробовать? Хорошее вложение моих пяти центов. И я всегда смогу их выудить. А сдачи не надо. Не узнаешь, пока не попробуешь. Маммамия! Да, это будет интересно. Я загадала, чтобы царапина с твоей машины исчезла. Если это сработает, то. А, ерунда все это. Не хочешь просто взглянуть? Конечно, это глупости, но я все равно собирался проверить машину. Царапина. Ее почти не видно. Видишь, колодец желаний все-таки работает. Но царапину все равно видно. Вокруг теперь какие-то гадкие пятна. А что ты хотел за 5 центов? Конечно, такой суммы хватит только на маленькое чудо. Большие деньги – большое чудо. Ты права. Стоит попробовать. Подожди немного. Я сейчас вернусь. Неужели? Разве царапины и пятна не исчезли? Хм. Не совсем. Ну вот. 10 центов растрачены впустую. 10 центов? Не очень-то щедро с твоей стороны. Это в два раза больше твоего взноса. Наверное, колодец желаний видит, что ты не веришь в него, поэтому и тянет с твоим заказом. Может. Я останусь здесь и буду ждать чуда. Скорее всего, я снова разочаруюсь, но все равно пока заняться мне нечем. Удачи! Застыл в ожидании чуда. Но ведь мы все так поступаем, так или иначе. Спорткар все равно невероятно крут. Ну как, чудо с непорочной покраской еще не свершилось? Пока нет. Я тут уже целую вечность торчу. Чудо — это не пара пустяков, сам понимаешь. К сожалению, сплошная тоска. Еще пара часов в обществе этого жизнерадостного джентльмена, и я повешусь на первом столбе. Отличное вложение. 200% в минуту. Вот спасу мир и напишу книгу о правильных инвестициях. Конечно, до миллиона еще далеко. Доказательство тому, что женщина умеет обращаться с деньгами. Я принесла вам сухой пак. Твердокаменный, я бы сказал. Да-да, еда не очень свежая, но. Да ладно! Я непривередлив. Только вот зубов у меня почти не осталось. Ха. Не в той я форме, чтобы булыжники жевать. Тогда извините. Поищу для вас что-нибудь другое. Значит, я несу вам еду, а вы прекращаете пить. На сегодня, по крайней мере. А я что сказал? Кто здесь топит свои нейроны в спирте? Я или вы? А? Это я так, для полной ясности. Я пошла. Немного сыроват, но это прогресс относительно твердокаменности. Удивительно, как капля молока превращает универсальное оружие во влажный продукт питания. Я нашла вам отличную еду. Это не обед с пятью переменами блюд, но зато здоровая и сытная пища. Да, Ах. выглядит аппетитно. И мой зуб с ней справится. Хе -хе. Спасибо, вы очень добры. Не стоит благодарности. Рада, что смогла помочь. Теперь еда у вас есть. Скажите алкоголю «нет». Эх, попытка не пытка. Тогда я беру эту бутылку себе на память. Поговорите завтра со смотрителем зоопарка. У него наверняка что-то найдется для вас. А, обычно государство кормит животных лучше, чем людей. Но я попробую. Я пошла. Дешевая, крепкая выпивка. Часть моего состояния ушла на жвачку. Надеюсь, она оправдает вложение. Маггаева наверняка смастерил бы из этой жвачки и шариковой ручки ядерную бомбу. Но, к сожалению, я умею только надувать пузыри. Президент Франции, а на его устах неотразимая галантная улыбка. К этому я не притронусь. Такой уж в игре сценарий. Так что оставьте всякие забавные идеи при себе. Пулеметы, гранаты, автоматы, патроны. Это вам не лагерь пацифистов. Если я возьму оружие, то продолжу в духе монотонных шутеров. А это скучно даст слез. И вообще, главный дизайнер запретил здесь подобные мини-игры. Обычная внешность, обычная одежда, обычный возраст. Все обычное. Труды по гражданской обороне. Куда бежать в чрезвычайных ситуациях, в катастрофах, инцидентах и вторжениях инопланетян? Вотрезвитель. Пустой, и тут нет совершенно ничего интересного. Камера закрыта, и без ключа в нее не попасть. Вотрезвитель. А на стене кажется, синий камень, который я ищу. Камера закрыта и без ключа в нее не попасть. Здравствуйте. Могу я обратиться с вопросом? Да. Вот эта камера справа. Я могу ее осмотреть? Вы трезвитель? Зачем? Вы же не пьяны. Так? Да я еле на ногах стою. В самом деле? Дыхните, пожалуйста. Вы точно не пьяны. Хотя, возможно, вам стоит купить другой освежитель дыхания. Здравствуйте. Да? Вот эта камера. Вы трезвитель? Зачем? Вы же не пьяны? Так? Я... Я не уверена. Ну, тогда обдумайте все еще раз. Есть. Здравствуйте. Да. Вот эта камера справа. Я могу ее осмотреть? Вытрезвитель? Зачем? Я так не думаю. Вот, видите? Так зачем мне помещать вас в вытрезвитель? Потому что... Я слушаю ваше объяснение. Притвориться мертвецки пьяной будет нетрудно. Но сначала нужно позаботиться, чтобы меня заперли в нужной камере. Вали, Проникнуть будет нелегко. Фу, отвратное пойло. Выплюну обратно в бутылку, так безопаснее. В конце концов, мне сейчас нужна трезвая голова. Готова поспорить? Ужасный вкус во рту еще долго будет меня мучить. Синий камень в отрезвителе, так что пора блеснуть актерскими способностями. Здорово, красотка! Как-то мне нехорошо внутри. Спаси... Спаси... Спасибо за внимание. Надо же? Дыхните, мадмуазель. Разит дешевым пойлом, но на пьяную его не похоже. Думаю, стоит сделать анализ крови. Ну, если надо, присаживайтесь. Я возьму образец вашей крови. Небольшой укол, ничего страшного. Готова. О, нет. Опять мой благоверный. Звонит каждые 20 минут. Проверяет, что я на службе, а не с любовником. Как будто у меня есть шанс найти кого-то с моей-то внешностью. Пожалуйста, подождите здесь. Я сейчас вернусь. Нужно срочно что-то придумать. Иначе меня раскроют. Офицер полиции взяла мою кровь этим шприцем. У меня еще много крови в организме. Нет необходимости носить анализ с собой. Я хочу подмешать в кровь немного алкоголя. Тогда я точно попаду в отрезвитель. Ладно, продолжим с вами. Я прогоню образец вашей крови через анализатор. А, уровень алкоголя 37 промили. При этом вы сидите прямо и говорите связанными фразами. Да как вы еще дышите? Ладно похоже у нас постоялиц в люкс для пьяных пройдемте туда немедленно странно ключ не входит замок наверное заело хорошо что у нас есть еще одна камера Я должна забрать у вас личные вещи. Они будут в безопасности, пока вы побудете у нас. Кажется, рядом другая камера. Очень музыкальная. Привет. Ты очень хорошо играешь. Спасибо. У меня тут много времени на репетиции. И давно ты тут сидишь? Без понятия. Война уже кончилась? Ага. Наполеона уже давно сослали, сослали на Эльбу. А за что сидишь? О, мне чего только не пришили. Но на самом деле я абсолютно невиновен. Ага, я так и думала. За ней мой сосед из другой камеры. Не хочешь передать привет кому-нибудь на воле? Нет, спасибо. Но если тебе там будет скучно, заходи ко мне. Каменный фрагмент мозаики с изображением черного короля. Не могу вытащить камень из стены. Настенная вешалка. Что-то меня не тянет раздеваться в такой грязи. Они прочно привинчены к стене. Простой деревянный стул. Лучше пешком постоять. Здесь большая дыра. Результат частого использования или чрезмерной агрессии? Металлическая ложка. Здесь большая дыра. Металлическая ложка. Две удобные койки. По крайней мере, этим жукам, мокрейцам и личинкам они точно нравятся. Не думаю, что когда-нибудь устану настолько, чтобы улечься сюда. Никогда не думала, что закончу свои дни в тюрьме. Тем более, по собственной воле. Эх, если бы здесь был тот бравый солдат с вокзала, из моего московского приключения, он бы просто раздвинул эти прутья. Вы же не надеетесь бежать из камеры, верно? Кто я? И в мыслях не было. Умница! И чтобы я больше не слышала никаких шорохов и возни! Что здесь происходит? Да так ничего. Сначала нужно заполучить камень. Обеспокоиться о побеге буду потом. Привет, ты там? Да, удачно ты меня застала. Я как раз в магазин собирался. Будьте добры, сыграйте на гармошке еще раз. Что, мое звездное выступление будет твоим прикрытием, пока ты долбишь стену? Если совсем честно, да. Вот так всю жизнь. Как только с кем-нибудь подружишься, он уже сматывает удочки. Извини, но у меня очень серьезное дела. Ладно. Но перед тем, как слинять, реши для меня одну загадку. Я просто обожаю загадки. А это обязательно? Ага. Ладно, поехали. Я загадал трехзначное число. Ты должна его угадать. Не волнуйся, я подскажу. Первая цифра между единицей и пятеркой. Осмотри внимательно свою камеру. Сколько бы ты ни искала, ответа в ней не найдешь. Вторая цифра простая. Ты у них в ловушке. Это нечетное число больше единицы. Последняя цифра четная. ее можно найти в твоей камере. Все они стоят, но ходить не могут. Что? Ты в своем уме? Да. Спасибо за заботу. Позови меня, когда будет ответ. Кажется, я решила твою загадку. О, я в нетерпении. Первая цифра между единицей и пятеркой. Загадка такая. Осмотри внимательно свою камеру. Сколько бы ты ни искала, ответа в ней не найдешь. Что это за цифра? Три. А какая вторая цифра? Загадка простая. Ты у них в ловушке. 5. И последняя цифра. Ответ в твоей камере. Все они стоят, но ходить не могут. Восемь. Тепло, тепло. Но не совсем верно. Даю тебе еще шанс. Я прерву наш диалог на минутку. Макрицы требуют внимания. Нет проблем. Привет им от меня.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 Ты у них в ловушке. Девять. И последняя цифра. Ответ в твоей камере. Все они стоят, но ходить не могут. Шесть. Я впечатлен. Как жаль, что, скорее всего, я больше не смогу насладиться твоим обществом. Зато я навеки у тебя в долгу. Будь уверен. Тебя нет чувства прекрасного. Сторожишь ты Зека опасного. Камень у меня. Пора отсюда выбираться. Каменный фрагмент мозаики с изображением черного короля. Чего вам? Я трезвая как стеквышка. Пардон? Быть этого не может. 37 промерения так быстро не выветриваются. Видимо, произошла какая-то ошибка с анализом. Может, вы что-то не то измерили, или образец был подделан? Подделан? Кем это? Я требую повторный тест, иначе мой адвокат засудит вас за всякие нарушения. Какие нарушения? Такие. Никто, кроме вас, не подтвердит, что анализ крови прошел в соответствии с процедурой. Не было врача, а вы не уполномочены брать образец крови. Что вы несете? Или вы отпускаете меня, причем немедленно. Или я выдвину столько обвинений, что вашу лавочку прикроют в два счета. Прикроют? Это же полицейский участок. Это ненадолго. Сейчас по телевидению столько гонок и соревнований показывают. Каждый мнит себя экспертом по анализам крови. Так, на выход. И чтобы я вас тут больше не видела. Да, и не забудьте личные вещи. Согласна. Здесь уютно и сухо. Но я бы хотела насладиться свободой подольше. Этот потрепанный футбольный мяч отличная емкость для воды. Футбольный мяч наполнен водой. Заполнить целый фонтан? Отлично, я нашла настоящую работу. Хорошо, этого должно хватить. Воды в фонтане достаточно. Если его включить, то вода будет бить из четырех трубок на ободе чаши. Наверное, можно включить фонтан. Стою я не добиваю до потолка. А кто сказал, что будет легко? Лучше выключить фонтан. Отлично. Я заткнула одну из четырех трубок. Попробую заткнуть свечкой одну из трубок фонтана. Получилось. Мне даже удалось заткнуть две трубки одновременно. Наверное, можно включить фонтан. Получилось. Струя воды смыла старую краску с потолка. Лучше выключить фонтан. Кажется, это тот самый камень. Как только смылась краска, проявился характерный синий цвет. Теперь видно, насколько он отличается от остальных. Не могу достать. Да, теперь я смогу дотянуться до него. Главное, чтобы камень не свалился мне на голову. Ай, чуть не упала. Камень из мозаики. Здесь изображен символ «белый конь». Я вставила все камни, но, видимо, важно их правильно расположить.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 такое? Механический мост, выдвигающийся из потолка. И это в часовне, которой 350 лет? Что бы ни было за этой дверью, оно бесценно. Я могу только молиться, чтобы это был секретный архив кардинала Кубертена. Ого! Вот это вид. Латынь. Я немного изучала ее в школе, но весь архив прочитать не смогу. Не забывайте, я все еще здесь. Как вы это сделали? Если в двух словах, я сделала это блестяще. Точно. Но я и сам не бездействовал. Мне удалось выяснить кое-что, и я надеюсь, что это поможет нам найти документы. Даже не верится, насколько хорошо сохранились записи. Мы кое-что нашли вместе с документами Пурита Скордис, которые брат Бернард отправил кардиналу в 17 веке. Давайте взглянем, что мы выяснили на данный момент. Похоже, Зондона вернулся из паломничества в Святую Землю совершенно другим человеком. Во время путешествия у него было видение. После этого его полностью поглотила идея создания теократического государства. Как скромно. Да, но ну, очень убедительно, как мы уже знаем. Он проповедовал в мелких городках и взывал к покаянию, предвещая грешникам судный день и излагая свои мрачные пророчества. Которые он сам же воплощал в жизнь. Власть террора, опирающаяся на всеобщий страх конца света. Да, и был необычайно успешен. Число его последователей росло буквально с каждым часом, особенно в сельской местности. Люди стекались к нему толпами. Здесь снова перечислены предвестники Апокалипсиса. Сначала чума, потом кара алчных, а затем войны, землетрясения и великий потоп. Это мы уже знаем, что дальше. Катастрофы должны заставить сильных мира сего собраться в Новом Вавилоне и держать совет. Именно там Пурита Скордис планирует уничтожить их всех и установить новый мировой порядок. Члены секты считают себя элитой человечества. Новый Вавилон. Что имеется в виду? Нью-Йорк. Это может быть только Нью-Йорк. Пурита Скордис планирует уничтожить Генеральную Ассамблею ООН. Нужно позвонить отцу, он... Он погибнет вместе с остальными недостойными. Мы воплощаем волю Божью. Никто не сможет нас остановить. Ты, коротышка, за мной! Быстро бежим! Вот мы и встретились снова, мисс Каленкова. Вы ведь помните меня? Я тот самый обаятельный бармен с Калипсом. Но хватит любезностей. Боюсь, что ваши назойливые попытки остановить нас закончатся здесь. Одной проблемой меньше. Вы готовы идти или предпочитаете проследовать за своим другом? Нет? Тогда пойдемте. У нас впереди поездка в сельскую местность.